Всем приветик. Совет от осознанности расклад плюс второй. так посмотрим. Какой совет? Осознанность. Понимание самих себя. У меня Отношения к самим к себе. Дарите свою любовь себе. Понимать, что ваша сила в мыслях, в отношениях, к желаниям к своим. Понимая, что. Вы желаете именно то, что вы любите. Также надо понимать желание вашего здоровья, что ваше здоровье любит осознавать это. Также понимать, что деньги, да, тратятся, их необходимо тратить, но половину нужно всегда оставлять. Отношения со здоровьем, в любви, уделять больше именно своим эмоциям, стараться не только контролировать, но еще свои эмоции дарить самим себе. По поводу финансов вы обязательно заработаете. У вас есть силы. В отношениях вы принимаете именно как вы будете дальше жить, по каким принципам, по каким желаниям, по какой любви к себе, к окружающим, как вы будете относиться, вы будете пробуждаться именно от тех моментов, которые вы хотели бы, чтобы было в будущем. Вы начнете действовать сейчас, зарабатывать сейчас, копить, экономить, копить, тратить именно сейчас. У вас гармония с самими собой, в вашей душе в отношении, абсолютно во всех сферах отношениях. Также постигайте новые знания, новые науки. Вы сами себе даете возможность любить себя, любить свое здоровье, слышать свой организм, осознавать, что хочет ваш организм, осознавать, что вы хотите, что хочет ваша душа, что хочет ваше сердце. Как фраза, чем сердце успокоится, да? Чего именно вы хотите, о чем мечтаете. Осознавать, понимать стараться видеть главное это знание знание о себе о своих желаниях о своем организме знание о происходящем понимать видеть ясность осознавать знать самое главное это ваше сознание как вы понимаете как вы осознаете и чтобы вы хотели бы в будущем какими быть какими стать всем пока